здравствуйте приветствует сайт zip сервис снова в ремонт попала вытяжка ката bl 3 была где-то до нас она в ремонте периодически как-то непонятно включаются кнопки на ней то есть живет в своей жизнью то включается то выключается. вот такие вот кнопки так сейчас попробуем ее разобрать снять блок питания плату управления посмотреть что там делали до нас то есть по идее на выходе должны получить такое вот свечение на кнопках вот разобрали мы плату питания. Проблема оказалась с микросхемой управляющей. Вроде все релюшки на месте, все живы. Вот так примерно выглядит плата управления с кнопочками. Ну тут все понятно, тут ничего такого нет на ней. Как бы сейчас посмотрим, что мы будем иметь на выходе с нее. Так, нажимаем кнопку свет. Свет есть, щелчок есть, орля работает. Первая скорость. Отключаем. Вторая скорость. Отключаем. Третья скорость. Отключаем. Снова свет проверим. Вроде все работает. Всем спасибо. Задавайте свои вопросы в комментариях. Все, всем пока.